Yeah. Мы, ребят, только пришли обратно это место обрабатывать, окучивать. Будем сейчас полоть. И вот, видимо, вчера пропустили. А, тонкая, блин, может, и минус кидала. Не крестная, наверное. Образок какой-то? Что это такое? Да блин, непонятно вообще. Что ну, старая. Какая интересная вещь. И на ней крест, точно. Не, не крест, по-моему, этот... Э... Якорь? якорь? Якорь? Да. Точный якорь. Я вот так сразу не могу Ку -ку -ку. разглядеть. Потому что через экран камеры смотрю Кстати говоря, на той ложке мы в итоге потом покажем Видимо, ложка была для причищения. Потому что на задней стороне ложки мы нашли крест вручную выгравированный Точнее, он даже не выгравированный, он просто по железу написанный, скажем так Мы показываем вам второй день шурфа на данном фундаменте предыдущий же день во время производимой нами разведки нами была обнаружена вот такая предположительно монастырская ложечка. Почему предположительно, да попросту на оборотной стороне в процессе чистки обнаружилось изображение креста, нанесенное явно вручную и не при производстве. Запечатлеть ее на камеру нам не удалось, так как в тот день меня укусил клещ, а нашел ее Жека уже по пути домой. Тут стандартная строка, а там ты мог минус ее кинуть просто. Я ее Это не... от чего может быть такая штука? От петлички какой-то, что ли? Да. Вот Попробуем. Держи. Ну, я помню, какие-то были такие неразнозначные сигналы, непонятные. Но уже под конец дня, особенно после укуса, как-то совсем не такие вещи. Вот на поверхности лежала. Не, ну есть плюс. Пришлось включать сразу запись. Хотела красивое вступление, но у нас как Не, обычно. Плюс, плюс показ, но в основном минус. он Ее кидает минус 19, поэтому я ее пропустил. Нет? Немного моей дотошности. Вот, казалось бы, обычный черепок. Да, волчек? Необычный. Хлоп. Старый очень. Девочка разрыла до самого. привет. Вот такая. К сожалению, только черепка. Земля просеивается, прозванивается. Иди! Что такое -то? Ты сама нашла, говоришь. От графина. От старого графина. Реальная вещь. Старинная. Вот, ребят, смотрите, какая. Вот только-только она вывалилась у него просто очень классные эмоции но я не каждый раз вообще ни разу еще не успела схватить их так вот прям чтобы с самого начала ну графинчик, да, Ой, какая красивая штука старая-старая старая-старая чай сюда полезла 8, плюс 46 Если бы ходили по деревне обычной, по советской, то это можно было бы сказать, что пробка. Что-то круглая похода. Пломба какая-нибудь? Может пломба спокойно. Здесь мы уже пару штучек обнаружили Куда? хороших. А, поход пломба. Дайте Надо <свес> чистить. <свес> Маленькая пломба. Я Кстати, пломбов много я смотрю, да? Смотри тепло. Да. Ну на этой вряд ли что-то будет видно. Как на Федоре Федоровиче. Попробую калашом сейчас провести. Как раз с двумя приборами Даже прошлогодние видны. Вот ну, здесь хороший сезон. Тут вообще надо. Снимать. Самая лучшая полифония, которую я когда-либо слышал. Да, у Акашки О, внизу вообще Сколько? Тут три штыка с половиной, или четыре даже будет Кирпич Живой пока что еще. Остатки Весь. живого кирпича Да, остатки И Кровельное железо старого, уже перегнившее. Но советов здесь нету вообще Чисто царский фундамент это вообще, какая-то. Он очень чистый Ну, такие, конечно, понимают, о чем мы говорим Что мусора практически нет Ты работаешь вообще Во-первых, ты на максималку можешь практически выставлять приборы И прозванивать вглубь Не боясь, что ты будешь этот, как у советский мусор, блять Который сверху лежит И тем самым, конечно, цветные сигналы он в черный сегмент кидает Когда уже ну, глубоко находятся монеты сверху лежит металломусор большое количество, он у тебя все равно будет в минус кидать. А здесь как бы вот прозваниваешь слои постепенно. По одному слою снимаешь прозваниваешь, второй слой снимаешь, прозваниваешь. Ну, грубо говоря вот слои идут 100 лет, 200 лет, 300 лет и По керамике сразу видно, что одного типа керамика сверху лежит, второго типа керамика сверху лежит. И вот самое черная керамика, толстая вот она. Это да. уже 3,5-4 штыка лопат. Достаешь да. уже труху, собственно говоря, да. она черная труха. Все кушки лежат. Действительно старое стекло от бутылок, потому Закаленные что... Закаленные стекла. Да, потому что прям мелкие-мелкие вот пузырьки, видно, как делалось. Баночка, бутылочка, чтобы это не было. Да даже вещи просто, вот мы сейчас медное кольцо да, нашли, Прикольная тема какая-то. Смотри-ка, такие вот мелочушки какие-то. Полезают, подавят. О Оба, что это такое? Непонятно. Ch это украшение от чего-то. Видно, что ручная работа. Оно такое, выполнено очень красиво, но видно, что не, идеал не достигнут. В общем, вот так вот работаем. Жопами поворачиваем. Да. Друг по дружку это из рук выпиваем. Вот так мы и работаем. У нас канал надо было назвать Неряшливый Коп. Да, да. честный коп есть, женский коп есть. Да, у нас неряшливый Но коп, не коп неряшливый наш... жопу. Ну хочу взять, потрогать? детка, говорит, Детрай! Сначала подписчикам покажу. А у нас, кстати говоря, такая есть уже. Да? Да. Клёво. Есть так такая? Смотрите. Не такой нет. Да, ну, такая... такая маленькая очень. Да? Да, это очень маленькая. Такой точно нет. Примерно такая. Старая. Да, там какие-то цифры. Да. Клево. Чего Чё волка будет за это? Кстати, да, траншея у нас тут. Мы то в одной, то в другой ямке. Я в одной, он в другой, потом меняемся. Вот чтобы было понятненько. Красивенько. А потом так холод, берешь и. А, нифига. Целая? Какая целая? Нет, ты... конечно, но донышко. Блин, внушительная она такая. Долго я буду Вот, ух ты! Ж. Да это большая а ух вещи. ты правда Но она такая внушительная тяжеленькая Медная, мог быть и нож кстати говоря ручка столовый я имею в на шурф это действительно у нас не похоже больше похоже на раскопки как будто да, как будто кто-то нашел клад и пошел дальше чесать местность да. Керамики вообще три вида, вот как раз то, о чем мы говорили Это старая, совсем старая, древняя, она уже расслоилась Керамика Вот классная Здесь рядом стекло было А что там? Немного керамики Как это я так понимаю, ты мне скажи просто Железо это цвет или что это вообще? О. А что ты здесь копаешь? Да. Железо Спасибо Пожалуйста Чё это такое? Чё это? Чё это? Нет, это какой-то прибор рабочий. Холодное оружие. Пих-пах! И вы разбойники. Разбойники разбойники. И вы покойники, покойники и покойники. Железа здесь очень много. Здесь очень много железа советского. Еще советского-то? А какого? Да я не вижу здесь ничего советского. Вот стекло советское. Будет. Еще. Гасили, И что? блин! Звонит Тяжелый, если свинец что ли безмонетный период у нас наступил с вчерашнего дня, ни одной монеты. Хватит, насобирали собирали так, уже. Такой старый фундамент ходим. <звы> Дождик идет. У нас тут некоторые ЧП сложилось. Да ужас, Дождик нет. не просто идет, он пришел, <свят> было светло и солнечно, стало тухло, вялое, серо и мокро. А на меня дождика не хватило. Ты просто бука. Ну зато я бутылочки выкапываю, покажи как. Мне, между прочим, не нравится в такой обстановке работать. Те бутылочки, которые ты выкопал, ты их закопал. <свят> Это мою нервную систему расшатывает очень сильно. А еще работать на этом фундаменте вообще сплошной невроз и нервное расстройство. Для меня, для моей эстетической души. А тут какой-то апокалипсис и морг. Мы имеем кучу донышек, свидетельствующих о том, что было куча красивых бутылочек. Ну, выничок неплохо пошел, кстати. Ну хватит ты, нельзя рекламировать алкоголь. Работает гульдозер. А может быть поэтому от бутылочек-то, от моих ничего не остается. Пабам! Пабам-па-бам! Па-бам! па бам па бам вам па, па, па, па бам Вот то самое синее стекло. Где-то лежит такой банку вазон. Сердешная. Между прочим.. Раньше в этой ямке, вот в тех кустиках, лежал наш провиант. Но сначала он был закопан, а потом мне сказали, ой, дорогая, ты знаешь, мне кажется, мы его потеряли. Я все это раскапывала. Ну как бы там ни было, работаю я как конь. Короче, устал уже копать. Не знаю, вообще монет нет. Странно, почему. Вроде старинный фундамент. Очень много керамики. Очень много старинных вещей попадается. Монет вообще нет. Смотри! Смотри! Что там? Что нашел? Кожа змеи. А что я говорила? Что-ли здесь лисы водятся, полки водятся. Господи, тебе лучше вообще ничего не говорить, ты все переврешь. Ну надо же. Да, смотри еще. Большая она была. Она была? Может быть, их было здесь несколько? Может несколько, да. Может быть, они были здесь недавно. Не Да устал уже, блин. Копаю, Чего копаю там? как Проклятый. Смотри, ничего нету. Оторвись от бутылки. Работа стоит и ждет. А, волк а кстати, говорят, ты дождевик одел, когда дождь пошел. <сосвят> а что ты сделал с нашей щеткой? Это что за щетка? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Была хорошая щетка, осталось. <свят> Это что такое вообще, блин? Что это за расчешивающая шишка? Давай снимай у меня этот какой? Что? Да я только одела. Я еще могу чуть-чуть да бантик завязывать. Здесь две такие веревочки. Очень советую. Даже можно сказать... О! Крючком для того, чтобы посещать это место снова и снова, стала для нас весна 2017 года. Этот день мы помним как сейчас и вряд ли когда-нибудь забудем. К вашему вниманию, знаменательная для всех жителей нашей страны и особенная дата. Да-да, 9 мая, посетив местный парад победы, вопреки всему, мы пошли копать. Монетка, смотрите. О, первая монета. хе, -хе. 10 копеек, кстати, русские Эти как уходячка, походу. Кто-то здесь ходил, терял. Специально... Вот такая монета. Специально рассыпал. Ну, ладно, ничего. Если посмотришь, то вокруг здания всегда растут густые, обильные. ты трал это как-то Где-то она тут, блин, прячется. Скажи, что это опять банка. Да, еще одна банка. Когда мы уже было отчаялись из-за отсутствия находок, нам в руки попала удивительная, поистине неординарная вещь. Увы, но в тот момент под рукой у нас оказался лишь старенький фотоаппарат.